всем привет друзья мои сегодня хочу с вами поработать написать такой интересный яркий пейзаж так как у нас март выдался таким каким-то холодным хочется чего-то теплого такого уже солнечного летнего напишем с вами <coughs> пейзаж хотя бы до да, такой яркий. Листочек у меня А4, грунтованный. И угольным карандашиком я намечу сейчас себе основные какие-то моменты линии рисунка. Так, ну вот если поделить холст пополам, да, я вот даже полностью не буду, так засечки поставлю по бокам, то вот а, линия горизонта дальних гор где-то середина вот верхней части. То есть, там у нас, вот я его даже неровно намечаю, там какие-то будут холмики. То есть, все как бы достаточно, в принципе, больше не надо. И линия дальних гор, она будет буквально там вот, ну, совсем-совсем, очень такой маленькой тонкой полосой где-то там идти. То есть, вот так вот наметили. Очень-очень маленькой полосой. Если поделить по вертикали наш холстик, ну, вот здесь я поставлю, да, такую засечку. То вот в этой части у нас будет на вот этом холме э, будет домик и там э, в окружении каких-то, э, как их, кипарисы, либо что-то такое. Ну, вот я намечу вот крыша домика, да, такая вот небольшая. Основа у нас, в принципе, будет, это вот эта вот лужайка такая вот зеленая, освещенная. Солнышком, вот, вот так домик намечаем. Ну и здесь уже будут там где-то вот тут деревце будет, да такое повыше здесь. Внизу какие-то кусточки, часть дома кусточками перекрыта. Там где-то за домиком виднеются маленькие кусочки дерева видны, растут. Где-то вот тут тоже такой повыше. Просто черточками намечаю. Здесь как-то они вот так будут расти. Одно пониже, выше, выше, выше. И там дальше какие-то тоже кусточки пойдут. Вот, наметили. Дальше. На вот этом склоне тоже он как бы делится. Давайте его, наверное, разделим. Часть, которая где цветы, да, часть, которая... Больше вот тут с, кус, с кусточками. Ну, вот от этого края отступаем немножечко, да, ну, можно даже сказать, в середине холста. И вот где-то так вот пополам, да, проведем. Вот так. То есть не доходя до середины, здесь у нас вот так вот такой участок. И потом вот где-то тоже с середины вот так вот пойдут у нас сюда Маки. Они тоже будут не до конца. Где-то вот тут, вот так вот, таким вот пятном. Ну, тоже тут перемешку. И трава будет видна, да? И маки. Ну, то есть, так вот, примерно себе наметили. Дальше. Здесь какой-то кусочек будет. Здесь кусочек будет. Так вот я их здесь поменьше. Не особо вырисовываю. То есть как оно потом получится, может даже как-то и по-другому получится, да, то есть, ну, что-то такое наметила. И теперь будем работать красочками. Я сейчас себе добавлю краски на палитру. Палитра у меня э, вот такая вот полипалитра, маленькая, очень удобная, комфортная, проклеенная, кстати, с двух сторон. Тоже взяла себе так вот так и я добавляю это естественно белила титановые без белил никуда красочки добавляю по чуть-чуть не забывайте что акрил очень быстро сохнет и лучше добавлять по чуть-чуть Сейчас я выдавлю все, наверное, себе, а потом вам просто палитру покажу, чтобы время много не занимать. Итак, друзья, вот я выдавила красочки. Белила, такая вот желтая зеленая светлая, лимонная, охра желтая, красный, коричневая, это умбра, травяная зеленая, даже зеленая веридоновая у меня и голубая для неба, кобальт синий. Ну, то есть, можно голубой УФЦ взять в разбеле, То есть, для неба можно какие-нибудь. И ультрамарин тоже туда пойдет. Понадобится потом еще немножечко черной. но это так, в конце чуть-чуть. Я ее потом добавлю, чтобы она у меня просто не лежала, не сохла. Там совсем-совсем грамулечку надо будет. Так, я себе беру... Кусочек бумажного полотенца, кисточку промакивать. так И кисточку я возьму, наверное, вот такую, сразу покрупнее, синтетика, номер 18, Брауберг. Так, окунаю в водичку, и сейчас я сделаю небо. Я смешиваю вот этот кобальт свой с голубой. Ну, я буду голубую назыв... голубая называть вы имейте в виду что у меня это как бы э, кобальт если кому принципиально да кому не принципиально можно в принципе я же ну, сказала да что можете взять какой-то другой оттеночек синего и вот так вот быстренько горизонтальными мазочками Начинаем заполнять небо. Дальше кисточку я не протираю, беру чистые белила. А то, что осталось на кисточке, оно как бы ну само уже подмешается. Работаем быстренько, чтобы у нас получился как бы плавный переход. Вот здесь единственное домик надо было вот на этой линии что-то я перепутала. Ну, мы его сейчас закроем, там он не сложный, потом ниже нарисуем, не страшно. Вот так я заполняю. Мне просто захотелось такой оттенок сделать более интересный синий, не именно голубую взять, да? Вы хотите себе небо сделайте какое-нибудь, например, другое. Теперь я беру вот белилки, да, вот еще больше и капельку, капельку добавлю красненького, чтобы он был почти белый, но немножечко, немножечко разовил даже вот еще он должен быть очень очень светлый но с такой вот легкой легкой красниночкой и вот тут к низу я добавлю вот такие там какие-то облачка будут так, вот смешиваю себе покраснее Теперь беру чистые белилки. И вот, чтобы такой как бы краешек остался, что там облака какие-то. Вот, буквально, э, так вот, ну не крестообразно, но что-то такое вот, ну тоже мягенько нанесла. То есть, как бы крестообразно мы вот так движение да, делаем, а это более мягко, вот как-то так. Вот, достаточно. В принципе, вот такое небо. Теперь, смотрите, дальняя линия гор у нас это тот же разбеленный а, синий, только, соответственно, синего чуть-чуть побольше. И можно в него добавить не, немножечко красного, чтобы он стал ну, не прям такого оттенка, как небо, да, а такой вот слегка как бы фиолетовит он, вот такой вот красивый оттеночек и вот дальняя линия гор вот она у нас эта линия да мы ее начинаем вот так вот даже видите много надо больше белил то есть они далеко они должны быть вот вот так вот видите они должны слегка слегка там быть видны и их там очень-очень они малюсенькие то есть Чуть-чуть их видно. Здесь у нас домик, да, где-то будет. И с этой стороны тоже вот намечу какие-нибудь там горочки. Там, где у меня серединка, я вот беру этой же кисточкой больше синего. Я эти горы чуть-чуть сделаю, э, как бы вот так вот легкими движениями э, спускающимися, как бы с гор, да, чуть-чуть их сделаю по контрастнее, то есть по значит, поярче, да, по насыщеннее цвет, так чтобы, ну, мало ли, кто не понимает, вот, для того, чтобы э, вот, внимание у нас здесь будет домик, да, как бы, чтобы привлекало внимание к домику. То есть здесь более контрастные, там более такие уже... Можно здесь вот по краям чуть-чуть добавить, как бы, этого движения, чтобы они у нас не были такие скучные, а было какое-то там тоже посветлее, потемнее. Ну, такие вот нюансы, видите, они, в принципе, бледные. Сюда же, в этот оттенок я добавляю веридоновую голубой и веридоновая то есть вот такое что-то надо как бирюзовая смешать то есть синий -си зеленый такой оттенок получается у нас вот и вот здесь где-то в середине тоже, опять-таки, это нам будет давать понять, привлекать внимание именно к центру, да, работы. Здесь вот сюда ближе, они, видите, уже более такие темные, что ли, скажем так. Но, тем не менее, они все равно очень далеко, и поэтому они у нас такие вот. Ничего мы там не видим, да, они очень-очень Бледненькие. На белилках. Что-то вот здесь. Вот эти вот а, линии, которые мы карандашиком, до да, плановости-то рисовали. Линия гор. Вот эти. А, ровными не делаем. Там тоже какие-то холмики, склонники. Так, вот захватываю больше зеленой. Зеленой синей. Но вот, чтобы оно... Потемнее было, меньше белил. У основания сделаю чуть-чуть, даже потемнее. Вот так, достаточно. Промываем кисточку. Ну, видите, да, все оно такое пока бледненькое, далекое. Домик с кипарисами мы прорисуем конце пускай подсыхает все дело это у нас мы вот пятнышко оставили до да, беленькая где он у нас он примерно будет то есть не потеряемся дальше я возьму вот эту желто-зеленую добавлю-ка я сюда обычная вот этой вот веридон он желто-зеленый но через зеленый сделаем его позеленее скажем так вот и теперь я вот такими движениями здесь у нас вот сюда склон да, заполняю. Так, если густенько идет, водички добавляем. Там тоже такой вот неровный краешек. Какие-то травы там растут. Вот по форме склона я опускаюсь. И на кусточки эти можно тоже особо внимания не обращать а потом их прорисовать сверху чтобы не обрисовывать их там не стараться Так, закрыла теперь беру больше зелененького кисточку не промывала где-то какие-то травы покажем вот здесь у нас такой вот ну, в районе где домик да вот если ниже опуститься вот эта часть она у нас более светлая а здесь уже идет такой более и более горизонтальная а здесь идет склон и вот мы таким вот цветом покажем движениями направления там какая-то трава да это все очень далеко вот так вот плоско положу кисточку и вот так попроцарапываю как бы показывая какие-то склоны Промываю. Теперь я смешаю с лимонку с белилами. Получу такой нежный-нежный желтый оттенок. И вот его я добавлю где-то вот сюда. Так вот не сильно видно. да? Ой, охра подмешалась мне. такой вот бледно-бледно желтенький где-то посветлее делаем здесь да также посветлее вот тут где-нибудь можно пятнышек поставить чтобы было интересно да как бы тут большое пятно у меня зелени получилось то есть я его разобью чуть-чуть более светлым вот что-то такое создали более зеленым где-то вот так коротенькими коротенькими мазочками Довольно-таки сухенько, имитируя травку какую-то. Да? То есть я двигаюсь вот кисточкой небольшими размахами, да, коротенькими мазочками, и слегка вращаю кисточку, чтобы направление у этих травинок было такое вот разнообразное. что-то такое создали так, сюда чуть-чуть поднимемся покажем что у нас здесь более такая горизонтальная уже поверхность очень-очень сухенько промываю кисточку и сюда же возьмем вот где мы разбеленный красный делали да вот тут такой вот чтобы он не сильно яркий был так промою влезла в коричневые на маленькой палитре показывать ее вам удобно располагать располагать краски, да, там работать более большой кисточкой. Не очень удобно. Вот. Вот такой розоватый оттеночек. Вот тоже немного и сухенько. Тоже где-то здесь вот так вот мазочками какими-нибудь коротенькими нанесем, потому как маки у нас не только же здесь, да, растут они и там тоже присутствуют. Ну, так вот немножечко каких-то пятнышек Добавим по зелененькому, да, как бы они там в траве у нас растут. Чуть-чуть вот покраснее мазочки, уголочком кисточки можно чередовать мазочки, чтобы они не были одинаковые, да, вот именно какими-то полосочками, а чтобы они были разные. Где-то точечки, да, вот от уголочка кисточки вот раз, да повела были полосочки потом точечки Ну это так условно я вам говорю да полосочки точечки понимаете про что я говорю чтобы разнообразные мазочки были вот так покрутила даже кисточка немножко Дальше, в этот светло-зеленый я добавлю побольше веридоновой. И вот эту нижнюю часть я закрою вот таким цветом. Так, водичку. Где-то больше веридоновой, где-то больше такой светленькой. То есть уже такие мазочки здесь уже ближе к нам. И вот набираю чистую веридоновую, да, кисточку не промывала, она там светлом. Ближе к нам мы уже как бы видим побольше траву, как бы можно уже какие-то вертикальные мазочки, да, показывать. Туда же беру, набираю этой же кисточкой каких-то светлых, вот так вот. Она не особо высокая. Сначала такими да, большими массами закрыли. Желтенькой также сюда можно. Она сейчас тут начнет зеленью перемешиваться, пока та не высохла. Будет очень интересно получаться. Цвет такой яркий, будет зеленый. работаем мозочками сильно ничего да не прописываем никаких травинок а даем общее понятие того что у нас здесь происходит вот так накидали промываю кисточку Сейчас я хочу получить такой глубокий-глубокий зеленый цвет. И для этого я возьму капельку умбры, э, вот попробую смешать с нашей веридоновой. Получить такой темный-темный зеленый цвет. На уголок вот набрала. И кое-где я сейчас нанесу такого очень темных мазочков. Для того, чтобы у нас зелень здесь была разнообразная. Коричневый и веридоновая. белилки и желтенький с вот этого края у нас будет тут посветлее вот я беру и вот так вот втираю даже можно вот этот желто-зеленый взять чтобы белилки у нас сильно не высветляли да как бы все это дело и вот так плавненько плавненько пошло туда поярче Здесь тоже вот в маках у нас будут кое-где виднется все-таки желтые вот эти вот акценты какие-то, да. То есть кое-где можно подчеркать между маков, они будут э, видны. Потом сверху в акриле мы это смело нанесем, эти маки. Здесь уже поменьше, кое-где будут какие-то моменты. В принципе, потом можно смело это сделать, когда мы нанесем уже да, все цветы. И если увидим, что где-то у нас чего-то не хватает, мы можем эти вот окошки, травки этой добавить. Дальше. Веридоновая с желтенькой. Вот салатники салатовый такой как как как ярко зеленый да а вот этот цвет нанесем вот здесь где у нас будут кусты вот сюда наносим этот оттеночек вот как бы продолжая склон да промываю кисточку добавлю еще себе белил самая расходуем расходуемая краска белила так, кисточку промыла Я мастихин сразу очищу У меня белилки в баночке так белилки и вот с этой стороны вот этот участочек да я вот так вот вмешиваю вмешиваю, чтобы они не белые были так, оп, а такое вот очень очень светлое. Тут такой кусочек небольшой, светленький. Вот так здесь тоже можно, в принципе, сделать этот зеленый немножко посветлее к краям. Кое-где возвращаю зелененький. Это веридонка с желто-зеленым. То есть чуть-чуть набираю какие-то Чтоб не было пятно такое просто, да, зеленое, вернее, высветленное. А вот что-то такое там легкие, разбеленные такие вот. В общем и целом оно смотрится светло, но не однородным каким-то пятном, да, скучным светлым. А то есть светлее остального, но тоже с какими-то тем темными моментами, но... Эти темные моменты по сравнению, допустим, с вот этим темным, да, они очень бледные. Дальше. <coughs> Белилки с красненьким, вот этим розовым оттенком. Вот отсюда у нас а, пойдут тоже маки через вот такой вот оттеночек. То есть начинаем с таких вот, с таких светлых, потом больше. Добавляем красного тоже вот где-то уголочком. Так, оно все должно быть плавненько. Вот здесь заполняю вот эти вот. сюда уже поярче. вращайте кисточкой, чтобы вот движение мазочки было не какое-то выглаженное да, в одну сторону, а все-таки. это как раз таки вот вот эти пятна желтые которые мы нанесли вот если будете их вот так вот стараться обходить, оно само по себе получится, что вы будете менять направление кисточки менять мазочки. И вот так вот заполняем, заполняем. Здесь вот можно где-то даже с вот этим зеленым смешать, чтобы все мазочки не были идеально красные, а где-то маки прячутся в траву, да, сквозь траву они видны. И такие уже будут не чисто красные. И продолжаем заполнять. Вот так крутя разнообразными мазочками, не сильно крупными. Это же подразумевается у нас там маки. Здесь в траве они тоже могут быть. Они, конечно, будут не такие яркие, да, как вот. Там вот на, на солнышке, вот тут в серединке. Но они все таки э, будут. То есть не заканчиваем вот это вот пятно маков в какой-то... Э, резкой границей то есть где-то заходим в траву пускаем их в эту травку вот таким образом нанесли <coughs> пускай они у нас пока подсыхают И сейчас мы с вами сделаем теневую часть наших кустов. Так. Буду я, наверное, этой же кисточкой работать. Возьму для начала зеленый с коричневым. темную такую зелень на уголок набрала и вот где у нас вот здесь кусточек есть да и уголочком вот так вот натыкиваю создаю какой-то кусток пока таким вот темным Дальше, где-то вот здесь. Тоже кусочек Основание, да, видите, я им более так вот прочертила, как бы. Чтобы у них было основание какое-то. Вот такое что-то. Дальше здесь какой-нибудь, вот тут вот раз, посажу какой-нибудь маленький кусточек. Около него вот здесь, пускай будет тоже вот, вот сюда, пускай будет расти что-то какое-то такое, кустик. Как-нибудь вот так. И вот здесь поближе уже к нам, около маков. Ну, один давайте посадим куда-нибудь вот сюда, такой крупненький. Вот здесь, а другой пускай будет вот сюда вот так пойдет. То есть один вот здесь. Более такие крупненькие кисточкой тоже вращаю видите в разные в разные стороны то есть там что-то можно вот так вот показать И тут как-нибудь поинтереснее их повернуть. Вот такой какой-нибудь кусточек. Все, теперь нам надо подождать, пока это все дело подсохнет, и так друзья, ну чуть-чуть подсохла. Мы продолжим. Я возьму синтетику уже поменьше. Сейчас э, с вами прорисуем, собственно, сам домик и деревца. Маки наши чуть-чуть еще пускай подсыхают. Я беру красненький, добавляю в него чуть-чуть коричневенького. Вот немножко, чтобы такой грязно-красный да, был. И намечу э, наш домик. Сначала делаем дом, э, а потом его перекрываем. Да, с дальних планов на передние двигаемся. И вот здесь у нас такая небольшая крыша. Крыша состоит из двух, как бы, да, частей более освещенной и более теневой. Так здесь я уже могу ставить поспокойнее руку, чтобы проработать мелкие детальки, и теневая сторона у нас довольно-таки темная, прям вот можно. Этой же кисточка не, не протирала, не промывала, набрала коричневый. И вот с теневой стороны у нас крыша вот такая темная будет. Теперь промываю кисточку. Сделаем стены нашего домика. Стены тоже одна получается, да, как и крыша со освещенной стороны у нас будут посветлее, с теневой. Тень холодная в этом случае у нас. Белилки, желтенькие. Это у нас такой вот очень-очень светлый желтенький. Даже можно сюда капельку-капельку охры добавить, чтобы он такой более теплый был. И не спорил, соответственно, с травой вот такими вот вертикальными мазочечками я ставлю стену нашего домика. Вот. А с теневой стороны у нас больше она такая вот Возьмем кобальт с красненьким, такой вот фиолетовый, темный, темный грязно-фиолетовый, вот синенький с красненьким. Это будет теневая часть домика. Вот так вот ее наметили. Дальше, там у нас есть какие-то окошки, да, но мы так прям сильно их не будем прорисовывать, это очень далеко. Я в этот фиолетовый, ну, вот, чтобы он был темнее, добавлю капельку коричневого, прям капельку. Здесь там виднеется что-то такое, пятнышко типа двери там где-то. Виднеется окошко какое-то. Ну и потемнее, чуть больше коричневого, чтобы в теневой части тоже было видно. Там тоже какие-то окошечки есть. Вот так вот. Два пятнышка буквально поставили. И достаточно. И сейчас мы все это дело перекроем зеленью. Я беру зеленый с коричневым, опять-таки делаю теневой, да, вот этот оттеночек зелени. Тут вот у нас какие-то кусточки. Уже кисточкой я работаю, да, более маленькой. Вот частично домик вот так закроем. Тут по низу немножечко каких-то мазочков дадим. Вот сюда пойдут. Там. Здесь тоже маленькие кусочки полностью прям не перекрываем, да его, чтобы так вот какими-то такими пятнышками. Здесь вот у нас деревца, да, один поменьше, другой побольше. Такие вот разнообразные. Не совсем неудобно. Ну, вот так вот что-то легкими движениями, такими вот как натыкиваниями, что ли, я показываю вот эти вот деревья. И там дальше еще продолжают расти. Тут вот маленький посажу какой-нибудь кипарисик. Тоже какие-то что-то, кусточки. Вот они еще дальше там продолжаются, идут. И вот так вот прям на нет сходят. Дом на холме у нас получается с вами. Дальше вот тут за домом, да, где-то там тоже кипарисик. Растет небольшой. Вот получились одинаковые длины. Вот так не должно быть. Делаем разных. Один поднимаем. Тут вот где-то рядом с ним видно чуть-чуть совсем такой маленький. С этой стороны тоже какой-нибудь такой небольшой. Прям вот Легонечко-легонечко касаюсь кисточкой чуть-чуть. Ну, это же такое да, движение. Видно, что у нас домик в каких-то прям зарослях-зарослях кипарисовых. И вот в этих вот кусточках тоже здесь покажу какие-то деревца. Вот так. Один и где-то тут рядом тоже пускай... Чуть-чуть повыше будет он. Вот так вот. То есть, ну, тоже смотрите, чтобы они как бы разные, да, были всякие парисики. Приблизительно там плюс-минус. Не то, что там прям конкретно, да, все разные. И вот я хочу еще вот здесь посадить какой-нибудь такой вот. Пускай он только-только начинает расти такой небольшой, маленький. Вот прям мне хочется. Вот. Так, как бы вдалеке. Если так уж взяться, детализировать можно немножко вот домик, он же у нас акцент на домик да, падает. Вот беру коричневый, легонечко-легонечко вот под крышей может быть теневая. Вот я коричневым, вот так вот проложу эту теневую. Плюс, допустим, если неровно получилось, к примеру, желтеньким да, вот этот светлую сторону домика нанести, можно, в принципе, как бы этим движением подправить. Ну, и саму, собственно, крышу я возьму капелюшечку желтого, вот буквально испачканную кисточку. Вот по этой стороне добавлю немножко, вот прям жиденько, так чуть-чуть поярче, как бы солнышко падает, да. Ну, так вот совсем-совсем немножко, даже не сильно-то и заметно. Вот, пока с этим все. Теперь э, надо сделать маки, прорисовать маки. Вот я беру красный. И вот эта масса у нас останется, да? Но, чтобы нам понимать, что это все-таки маки, мы некоторые, некоторые прорисуем более четко. Возьму красный с капелькой, капелькой синего его под затемнить можно в принципе если у вас э, у меня есть но я не хочу я себе вечно усложняю задачу можете взять просто какой-то красный если темнее есть у вас возьмите его просто и все и вот более пастозно я какие-то вот такие вот даже сильно не вырисовывая там чтобы было видно до да, каждый лепесток так а ну-ка я наоборот сделаю посветлее на темном сделать, наоборот, светлее с белилками. Вот здесь, вот в темных местах, а мука, ну видно, не особо, да? Значит, надо темнее через коричневый, вот так поступать. То есть, видите, тоже экспериментируйте, как бы, Вот какие-то здесь такие вот показать. Более как бы сформированные, да, скажем так. Уже более пастозных можно повыкладывать. Здесь дальше там у нас уже просто вот я ставлю мазочки, пятнышки. Здесь поближе уже, соответственно, как бы более в цветок собираю мазочки. они какие-то сильные, незаметно до да, сливаются с фоном ну, общее понятие вот у отдельных вот этих цветочков которые здесь в траве мы будем иметь представление о том что здесь у нас все-таки это цветочки какие-то отдельные лепесточки где-то все-таки будут видны вот там Немножко здесь короткими мазочками. Ну и так заполняю Смотрю еще там, где вот у меня белый остался, не непрокрашенная бумага. Ну, кто бумагой, кто холст, на холсте, да, пишет. То есть заполняю еще как бы этими мазочками, цветочками. нибудь мазочек вот вот такое у нас получилось прям маковое поле белилки с красненьким таким розоватым оттеночком нам нужно вот эту вот резкую границу как бы уйти до да, туда вот я таким даже еще больше белилок Прям таким разбеленным разбеленным красненьким вот сюда вот так уведу вот эту вот четкую линию чтобы резко да не заканчивались так также этим розовым можно зайти где-то в красненький наоборот как бы получится такая вот что-то типа плавного перехода вот такая полянка Про то, что я говорила, сейчас вот этим желто-зеленым можно, к примеру, добавить какие-то моментики, к примеру, где нам не хватает, да, вот этой яркости, желтости. Можно даже чередовать, где-то брать лимонку, где-то брать вот этот зелененький, чтобы разные вот эти вот окошечки между цветов травки были. И, соответственно, их делаем такими вот штришочками да но соответственно разные старайтесь делать не одинаковой формы какой-то до да, длины вот где-то пошире потолще где-то там ну то есть она же не может одинаково все это в природе расти вот и вот так мы добавляем здесь чуть-чуть даже побольше на просвет идет уже основная масса у нас где-то здесь, да? Ну, в середине. Здесь уже более свободно от маков. Но надо, чтобы просохли красные, чтобы нам было комфортно все-таки наносить вот эти зеленоватые оттенки и вот этот красный сильно не подмешивался. Если не понимаете, к примеру, да, где вот хватает, где не хватает, прищуривайте глазки. И вот смотрите, как вам нравится или нет. Вот стоит где-то еще, допустим, добавить а, какой-то зелени. Или, к примеру, уже и так красиво. Прищуривание глазок очень помогает. Вот. Меня, в принципе, вот это вот уже как бы и устраивает в принципе неплохо вот здесь только такое большое пятно я его сейчас чуть-чуть кое-где вот так подразобью вот и здесь можно уже сделать к примеру какие-то моменты вот что-нибудь веридонка допустим да с вот этим вот лимонным каких-нибудь таких вот мазочков поставить Ну, легонечко не сильно много а, слегка поставить какие-то намеки на травинке. Только намеки сильно прорисовывать тут даже а, смысла нет. Можно взять вот чистую вередонку где-то вот здесь в светлых местах. Аккуратненько касаюсь к холсту. То есть кое-где вот так можно чуть-чуть чуть-чуть показать вот таким вот образом так ну и сейчас нам нужно сделать в принципе вот эти наши а, кусточки да они у нас только теневые нам нужно все-таки дать им объем. Я беру кисточку щетинку уже вот такая верная. Она, видите, у меня не сильно у нее прям вместе в ворсинки. А такая вот она жиденькая, да, скажем так, редкие волоски. Так, я себе добавлю лимоночки. Лимоночки. Итак. Охра с лимонкой. Вот я смешиваю краешком кисточки охру с лимонкой. Сюда же чуть-чуть веридоновой. Такой вот зеленовато-охристый оттенок. Это еще не самый светлый. Самое светлое будет потом. И вот начинаю я вот так вот аккуратненько натыкивать. Уголочком кисточки она создает такие вот интересные краешек у кустика, и теневую оставляем как бы, да, не полностью забиваем. Вот так нанесли средний такой оттеночек. И вот в принципе на каждом кусточке нам нужно проложить вот эту вот такую вот средний цвет этой зелени. Такой какой-то болотный получается оттеночек. Где-то можно вот так царапнуть по травке, к примеру. Вот так видим, да, не полностью, то есть теневая у нас видна. И очень-очень аккуратненько, таким цветом, прям вот еле-еле касаясь, я вот по нашим кипарисикам тоже с левой стороны аккуратненько-аккуратненько, они там у нас маленькие, легонечко-легонечко пройдусь. Буквально там несколько маканий, ну, тоже, чтобы показать, да, что они у нас там тоже имеют свет тень кусточки тоже вот здесь буквально чуть-чуть на дальнем плане конечно нет смысла искать там объему этого куста просто вот ну, вот так вот потыкали потыкали показали что у нас там что-то есть какое-то освещение промыла я кисточку теперь я возьму желто-зеленый прям вот в чистом виде и на дальнем плане у нас там не только вот кипарисики, да, и вот эти кусты. Перед вот этими кустами там есть еще растут какие-то такие вот, какие-то кусточки более светлые. Вот я это вот так покажу. И вот здесь впереди они там небольшие, они маленькие. Тут, в принципе, кипарисы тогда у нас не огромные. А эти и подавно совсем-совсем такие крошки. Можно даже вот этот зеленый, желто-зеленый, добавить в него, к примеру, потеплее чего-то такого желтенького. Лимонки добавить, и он будет потеплее уже желтенький. Вот где-то здесь тоже чуть-чуть добавим. Дальше там у нас уже, в принципе, вот так вот край подчеркну. Можно пробежаться где-то по вот этой зелени. Остатками чуть-чуть приглушить ее, чтобы она не была такая прям очень яркая. Такой светлый-светлый холмик. Но красками, вот именно остатками краски, что вот на кисточке остались, так как бы процарапывание такие делаем, и получается так полупрозрачно, то есть не полностью мы вроде проводим по всему зеленому, да, но из-за того, что краски там практически нет, оно вот ну слегка прибивает, как бы делает более спокойным. Так теперь я смешаю лимонку с белилами. Сделаю такой яркий солнечный оттеночек. И можно капельку добавить, попробовать дверидоновой. Вот ну, такое вот что-то получилось. И со освещенной стороны вот я начинаю даже нет, наверное, просто сделаю лимонку, потому что сливается с общей массой травы. Вот я беру желтенькую, добавляю в беленькую. Вот такой вот желтенький. Сейчас вот попробую таким. Если, допустим, мне не понравится, я, к примеру, добавлю больше, могу добавить желтенькой, конечно, очень видите. На палитре вроде бы он желтый, а вот на холсте он прям какой-то белесый. То есть пробуйте, не сразу вот намешали, да, и начинаем там выкладывать. Вот так уколочком я натыкиваю, создаю какую-то красивую интересную форму. кусочком вот такой уже у нас поинтереснее получилось теперь я возьму веридоновую без белил только смешаю с, лим... с лимонной с желтой и получу вот такой классный салатовый оттенок. Вот его тоже в освещенную часть можно куда-нибудь добавить такого красивого оттеночка. Но главное не перебейте полностью всю темноту. Есть. Под кусточками у нас обычно, ну, вот здесь, да, темнота. Так они как-то неестественно смотрятся. Вот я сейчас возьму вередонку и с вот этим кобальтом. Вот такой получается. Даже кобальта можно побольше, чтобы такой прям синила тень. Вот где-то можно даже здесь таких вот оттенков проложить. Синеющих, да? Тенюшки какие-то. Ну, так, чуть-чуть совсем. И здесь под кусточками, вот, вот в эту сторону. Вот так вот такими прерывистыми как бы линиями, да. Вот здесь добавить таких вот теневых. Еле касаясь таким же теневым вот где-то здесь пройду сильно получилось ну вот так в принципе уже как бы неплохо ну можно взять к примеру смотрите если у вас получилась тень очень да такая плотная вот у меня здесь, к примеру, да, я хочу, чтобы у меня вот эти кусты немножко-немножко, они все-таки от мака отделялись. Я возьму вот так, слегка пройду вот этим желто-зеленым. Вот здесь можно между, да, вот осталась одна полосочка, вторая, как бы тень, ну, так падает, интересно. Вот здесь около теневой можно более яркие проложить акценты такие, и тень будет смотреться интереснее. Где-то в тени можно маленькие капельки такие поставить сквозь листву куста самого пробивается свет в тени. То есть она не сплошным пятном, да, таким, а то есть какие-то там солнечные лучики пробиваются. Так, дальний план можно, как бы неровная линия, вот так вот форсинками чуть-чуть-чуть показать какое-то движение, что-то там травинки растут. Ну, это я уже от себя, вот честно, как бы придумываю, то есть можно этого и не делать. Но мне вот хочется, чтобы оно такое посложнее было, что-то интересное. Так, ну и в принципе на этом как бы можно и остановиться. Сейчас одну детальку мы с вами сделаем я возьму а, кисточку вот другой стороной возьму наверное попробую синий с коричневым смешать такой вот вот он коричневый но он стал немножко холоднее что ли скажем так и вот на некоторых э, маках здесь вот я поставлю такие вот, как серединки, да, чтобы видны были какие-то пятнышки, что у нас там это маки, у них серединка есть. Вот они уже тут подсохли. То есть, задаем такое, какое-то, еще большее понятие, скажем так, того, что у нас здесь э, все-таки цветы. То есть, не просто какие-то мазочки, да, еще и вот и, и серединки у них есть. Вот так вот, буквально чуть-чуть. Не все они к нам повернуты, как бы, да, и не на всех мы видим эти серединки. То есть вот и все, друзья, такой вот пейзаж у нас интересный, яркий, веселый, солнечный получился. И сейчас я сниму скотч, чтобы показать, как работа выглядит без скотча, как бы в рамочке в такой. Всегда этот момент интересен она уже аккуратненько получается с грунтованной бумаги очень легко снимается скотч единственная вот там вот акрил подсох и прям присох немножко скотч То есть смотрите еще здесь какой э, нюанс может быть да если вы возьмете голубой к примеру другой ну, для неба то вы должны учитывать что если вы его будете подмешивать красному вот да, ну, немножко будет э, меняться цветовая палитра ваша. то есть у вас получится к примеру не такой зеленый немножко другого оттенка либо какой-то к примеру красный с синим да он там фиолетовый будет он тоже получится такой грязновато фиолетовый но немножко другой то есть не расстраивайтесь по этому поводу это просто как бы ну пигментный состав красочек же разный поэтому и эффект может при смешивании быть разный ну, вот и все, друзья. Вот такой мастер-класс у нас получился. Такой яркий солнечный летний пейзажик. А вы подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал в Рутубе, в Дзене, в Телеграме. Я тоже канал завела. Вы там можете общаться с друг с другом. Да? Какую-то я информацию, нет-нет, буду скидывать. То есть какие-то вопросы задать, к примеру, да, там... Ну, Просто это э, быстрее, да, вот для общения, там даже не то, что прям канал какой-то, а э, больше, наверное, чтобы быть на связи, да, там общение какие-то, э, фотографии туда своих работ можно, к примеру, э, скидывать и уже там что-то я подскажу, либо я, допустим, не могу быть в сети, да, кто-то другой, более опытный художник может, ну, то есть взаимодействие как бы с единомышленниками, контакт какой-то, ну, то есть, вот так вот подписывайтесь все ссылочки есть в описании кстати не знаю как у кого сегодня у меня кстати в инстаграм я зашла так что подписывайтесь и на инстаграм <coughs> и, ну, ВКонтакте работать в принципе и фейсбук у меня работал почему-то бесперебойно то есть я не знаю что это произошло может это временно ну вот периодически бывает попадаю в Фейсбуке, если кто-то там заявки в группу кидает, фотографии, да, или мастер-классы какие-то свои, или работы, если я сразу не принимаю, не обижайтесь, потому что я, ну, повторюсь, я захожу через раз, он там дня три не заходит, потом случайно каким-то чудесным образом зашло. То есть, ну, вот это не от меня зависит. Вот, друзья, ну все, на этом э, все. Подписывайтесь на каналы, здесь ставьте лайк, не забывайте, включайте колокольчик, кто не подписан, подписывайтесь. Я на этом с вами прощаюсь, пока-пока.